Надо записать ролик. Это будет очень интересное занятие. О, камера. Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у нас очередной ролик на канале. Да, что такое? Дайте-ка вспомнить. О, за меня вспомнили, спасибо. А расстраиваться? Надо радоваться жизни. Ну хорошо, ладно, ладно, все, я понял. Справлюсь. Прям перед этим. Ладно, давайте без всяких мишуры. Всем привет, с вами Дэн. И сегодня у нас очередной ролик на канале. Ой, сегодня мы поиграем, как ни странно, в NBA-2K16. Или, как сейчас принято, NBA 2К16. В общем, как сказать, сразу говорю, в этой игре я не профи далеко. Но мне очень понравился игровой процесс, и я очень хочу попробовать поиграть онлайн. Не скажу, что я могу супер сыграть. Но мы попробуем, ребятки, поэтому начнем с первого матча. Какую команду мы выберем? Это хороший вопрос, на самом деле, Давайте. Где Тима Мозгов играет? Я забыл. Пойдем на ну, Кавалерс должен был играть. А, Тристан Томпсон, -мо. Если он последний, я не помню, какой последний купон у него был. У него, по-моему, был Денвер. Я на самом деле, честно сказать, слежу очень за Ну так пока матчи плей-офф я точно смотрю. Ну как, какие попадаю, хайлайт или. Или на кабельном попадаю, то без боя вообще я могу посмотреть. Так, Бостон, Чикаго, Сиксерс, Визерс, Портленд Аквахома, Сити, Фондер. Нет, черт возьми. Ой, а, какую команду выберем? Давайте, вот в которой я хорошо знаю игроков хотя бы. Так. Я точно знаю, какую команду выберу. Нью-Йорк Никс. Ай, сейчас посмотрим, кстати, за. Но у меня есть прикид. А, не, ладно, без прикида обойдусь. По-моему, нет у меня ни одной кепки Никсовской. У меня есть Нью-Йорк, но это... это, как баскетбольная команда. А, не баскетбольная, а американский футбол. Итак, в моем составе Хосе Кальдерон. Товарищ играл в сборную Испании, помню. Играет в НБИ уже очень давно. Саша Ваячич, это бывший бойфред Морис Шараповой. Кто -то из этих Морис Шараповой, у нас известный По-моему, всем известно. Кармел Энтони, вообще красавица, это, это самый известный игрок в NBA. Пока меня, он очень давно играет уже. Робин Лопес, я не помню, честно говоря. Я хочу очень Кристо Папарзингеса, на самом деле, посмотреть, Уж парень-то крутой вообще. Макдон Ливи. Козоль. Так, Оли Так, кто у меня вообще есть? Саша Буячич, Парзингис, Лопес, Галуэй, Серафин, Куин. Честно, я толком никого не знаю. Ну, вот из запаса пока не. Но основной состав почему я был потому что знаю. Так, Парзингис. Честно, я не хочу ничего не менять, потому что особо там нечего менять. Есть Шутингард, блин, ну... Можно поменять, но ну, фиг его знает. Да, ну, у меня там один, блин, так есть так. Знаете, так, у меня только Афала есть, но можно аффало попробовать, в чем нет? Так. Ладно, я готов. Ой, попробуем что-нибудь сделать в этой игре. Нью-Йорк Никс против Чикаго Булс. Тут, да, по рейтингу я проиграю во всех аспект... аспектах, это прям вот явно видно. Рэп отец человека под ником Poxy. 21%. Сейчас вот не знаю, что это зайдёт. Ой, я надеюсь, меня сейчас не забанят. Там Дрейк звучит на заднем плане. Дрейк, прости. Дрейк, я не знаю. О, отлично. Парзингис. Так, Робин Лопес. Асакадерон ай! Надо камера вообще поменять я, пока не сколько смотрел роликов по NBA? Я привык с другой камеры это всё видеть. Опа! Ой, хорошо парзингест. Так, а теперь меняем камеру быстроту а на дом нахер. Где? Options, coach, control, так, тайм-аут. Камера, камера камера, камера, камера, камера, камера. Камера, камера, камера, хайд, тукей, uh, вот, тукей, вот, отлично, вот, тукей оставь мне. Так, парзингес, лопес, кроссовер, не, кроссовер центрового, это слишком сильно. Так, вот, честно, я, мне... кнопочками воспользоваться для меня это не бед. Куда ты, парзингес, идешь, черт возьми? Ладно, хорошо, без бы вообще, давай, вводи. А вы знаете, на самом деле у нас пока по первой минуте может получиться равный матч. Я в этом очень сильно сомневаюсь, так будут проводиться в зонах. Так. А, оффрисы к отволочению, все. Так, секундная зона. Нечего. Так, кальдерон. Так, отлично. Хоть какой-то там кроссовер сделал. Так, Лопас. Сайт! Черт возьми, это кто-то, Джимми Батлер, по-моему. Так, Батлер вообще опасный, чувак, блин, он метр девяносто ростом, блин, разыграющего всегда метр девяносто опасно. Потому что товарищ, помимо того, что может разыграть, еще может продавить нехило. Куда ты так лепишь-то? Так, Батлер... Ай, так. Ай, ну шо, что, что? Он ждал, пока я проволюсь что ли? А, Джимми Батлер забил первые два очка в этом матче. Так, Парзингис. Кальдерон. Мэллоу иди. И мэл, мы иди, блин, на это, на какого? На трехочковую. Ой, от отвратительная попытка. А, еще, блин, Мой мой подбор не подобрал. Отлично. Давай, дабл плей, дабл пей. Так. Мератич. Сволочь. Он так хочет попасть в трюхи, блин, как и я хочу, на самом деле. Э, б... У него все подборы замирает. Что за херня? Э-э-э. Я сейчас. Так, все отлично, парзингес. Энтони Кармелон. Ё-моё, Кармело. Рили. Да, это тоже красава. Так. А, серьезно. 4 на 3 забивать теперь. Так, кальдорон. Пикан рол. Так. Куда ты паз сдаешь? Я реально нажимал, чтобы он антента не дал. Я не знаю, как здесь пасы работают. О, ну спасибо, парзинге, за подбор хотя бы. О, энд 1 штрафной еще сб штрафным Нет, точнее, два за штрафным еще да мне никогда я никогда не мог понять как здесь бросать во сколько я сейчас играл вот там вот я получается купил эту игру как не стану хоть к она вышла очень давно но отлично треха хоть и вышла давно но я не знаю когда она была. Как бросать именно? Я вижу, что там зеленая зона большущая, которая там дает. Давай, фала. О, трешка! Вот моя первая трешка в этой игре. Бум! Наверное, процесс иг игровой очень такой завел прям. Потому что очень круто. Я не знаю, 17 очень хочу купить, блин, только денег хватило бы. Так. Буячич, блин, Саша! Черт возьми. Я Буячич ещё по Лейкерс помню. Награл в Лейкерс вместе с Коби. С Коби, наверное, много кто играл вообще. С Пи теперь Ник Янг тоже, блин, радуется о том, чтобы с ним играл Коби вместе в составе. Пускай в добротном возрасте. Так, габ. Габ, габ, габ, габ, габ, закрывай. Найди один с пять. Так, грант. Грант. Давай.